Мы пошли за водой, всем привет, друзья, динарка у нас устала, народ вон прибывает, уходит за водичкой священной, святой, папа с Анинкой впереди идут, мы сзади динарой, болтушка моя, мама, мы далеко от дома ушли, говорит. я боюсь сюда идти, да? Зачем? Слышь, видишь, какой, тащить. Что, тащить. Да. Ну ты видишь леску, куда тащи, тащи что? Лес какой классный. Да. Вот она тащит лес, тащит что? И ну, сюда и машина едет. Да. Волков нету там. Да нет. Волков боятся в лес не ходить, да? Да. Да? Да. Это правда? Да. То что в лес не ходить. Хорошо Жан. же. На улице смотри, как хорошо. Тепло, прогулка. Да? Давай, не коплюйтесь. Он там тоже за водичкой идет тетенька. Сзади нас идет тетенька. Напрямую пошли. Вот да, Два Наш, да, ручки. Нет. Давай. Папа а, такой. Не знаю, не знаю, да. Вот Нет уж, недалеко. Мы уже быстро а? пришли. Вон ключик, видишь? А? Сейчас пустимся и наберем водички. Я тебя держу, не упашу. Видите, Да. Так, потихонечку спускаемся, да? Давай. Да? Не беги только, то мама упадет с тобой. Не, сижу, Боня с нами еще, да? да. Сыжи, как красиво здесь? Я да. нравится Пусти? тебе. Какая колка. маленький тише. Давай е ⁇ съешьем. Давай <связь> Давай идем, идем отсюда. Да, давай. А я не умею, ты что? Не упадем здесь, ходят же. Опа. Не упали же. Давай, давай, давай. Трусиха. на санях а я не дотащу тыщу возьму молка а я им подружку правильно на да. было то и куда не лезь да. я там банку оставляла этот банк Давай, я снимаю, ничего? А ты выставляешь что У дочка тоже снимает. Давай, Папа! Ага, я снимаю, ничего? Дети. Ничего! А ты выставлять что ли будет? Её дочка тоже снимает. ты меня в Давай, Кетти! Давай, Он не снимает. Амина. Амина. Куда пошла? Куда пошла? Упадешь. Сколько? Куда пошла? Вон, мама, воду собираешь. Вот он убирает. мама. Мама? Да, мама, да? Мама там. Мама там, да? Привет. Динара, привет. А ты чего ты не набираешь? Не мутите аккуратнее, но это да. Кто-то вывел, видимо, чтобы побольше набирать-то эти побольше-то. Ну, Ох, вот там мелочи так кидали. Анна, еще не китала. Че? Туда пойдем? сколько пойдем туда. Пойдем. Я. Я хочу, чтобы я... Я хочу, чтобы я... не хочу, чтобы я... Я хочу, чтобы я... Я хочу, чтобы я... Я хочу, чтобы Вкусная водичка, нет? Человек <свес> какой-то. Ты уже дает. Ты загадала? А что там из-под земли бежит, что ли? Не, трубы? <свес> из трубы. Сегодня есть Под землей выходит прям. Ну ты загадала, ведь кинула. Вс, одно Ты так могла загадать. Все, пошли мы тоже. Понял. Аминка от нас убегает. Динара. Ты, ум... Ты умылась, да, у нас? Амина умылась, Динара. Ай, как хорошо. Динарка, идем ко мне. Сейчас. Домой пойдем, тихий час. Покушайте и спать. Нет. А что делать? Покажи еще. <свист> И все? Да, еще в телефоне В телефоне будешь? Да. <свист> <свист> <свист> Вон там тоже идут за водой. Гонят, смотри, что. Так, знаешь? Да. Пить надо, правильно. Всем привет, друзья. Пришла у меня очередная посылка. Вон видите, у меня там распаковала пакетики всяко такое очень мне понравилось все очень все красиво здесь бирочки такие бантики а бантиков много не бывает и для принцессы такие классненькие бусинки разные разные буду ободочками шить пришивать заколочки так ниточки для бусинок И я буду этими ниточками пришивать это такая ручка карандаш или фломастер она исчезает потом а, фломастер так смотрите какие красивые тюльпаны красота это тоже пойдет декор очень красиво смотрится но бусинки меня просто, просто меня бусинки с ума свели. Это я сделаю винарки с аминкой. Браслетики. Они очень любят. Тоже для браслетов. имена здесь Амина и Декор. Бабочки. Здесь маленькие колечки для девочек. Хочу сделать им колечки маленькие. Красивые какие-нибудь. Двухсторонний скотч. Красота. Ну, все. Заколки мне очень понравились. Это я себе выписала. Я такие очень люблю. Мне они очень нравятся. И волосы хорошо держат. Удобно очень. Ну, вот. Ну все, в принципе. Вот вся моя красота. Сделана с любовью. Сделана с любовью. Лента такая прикольная. Мне очень понравилась она. Ну вот. Это тоже для декора. Ну, в принципе, все для декора здесь. всем пока-пока покажу свои работы в следующем видео